Доброго времени. В предыдущем видео я кое-что не досказал. Маленько забуксовал, так у меня что-то маленько ход мысли потерялся. Так вот, досказываю, дорассказываю. Спрашивали за полуоси. Полуоси, да, соответствует 49 мм. На вид они внушают доверие. Как бы скажу я вам: привод, шестеренчатый, двухрядная шестерня, вал отбора мощности получается так. Еще вот что хотел сказать: муфту сцепления, вот она. Смажьте сразу, как только купите трактор. Потому что металл на них, я так посмотрел, сразу не смазано было, начал быстро грызть сам себе. В общем, на 16 час, моточасов работы трактора дважды уже регулировалось сцепление. Тяга была у него удлинена, ее пришлось обрезать на пару сантиметров, не давало регулировать сцепление но регулировку сцепления вы можете найти где-то в интернете еще но если что могу и подсказать ничего там страшного нету вот она тяга если вы ее закручиваете сцепление перестает вести так вот зацепление я сказал редуктор редуктор да более-менее новая модификация уже да есть у нем плавающий момент вот он включается работает все работает так что еще момент вот рулевая колонка когда я искал, тоже смотрел все характеристики этого мини-трактора, тоже говорили, что масла в рулевой колонке нету, надо сразу доливать. Да, масла нет. Сразу вот эту вот пропочку откручивайте. И заливайте масло, потому что там сухо. Мне тоже так же пришло, что все сухо. Ну а дальше что? вот это декомпрессор при заводке да помогает хорошо но это ручной газ но ручником который ручник завести я пытался но чего-то я не не получилось там рычажок такой для лилипутов наверное но в основном что тормоз Двойной раздельный. Ну и естественно где-то на маленьких участках разворачиваться, конечно, удобно. Как на гусеничном тракте. Нажал какое колесо тебе надо, повернул туда, куда тебе надо. Он практически, наверное, на месте развернется, я так полагаю. Еще масло гидравлики. С завода идет совсем чуть-чуть. В бачке. Это примерно вот так. По трубочкам в общем полторашка входит еще спокойно если поцеплять еще спереди что-то все масло туда убегает но дальше пока я вам ничего не могу сказать все изъяны будут дальше показаны когда это все будет испытываться у нас стоят конечно сейчас какие-то морозы Маленько. Вот. Вчера выгонял трактор, побуксовал маленько. Без цепей он ни о чем На нем без цепей уже никуда не поедешь. Будет 15-20 сантиметров снега, и все, он встанет, резина здесь просто капрон. Вот и все. Этим все сказано, но. Вот у нас цепочка. Я бы не сказал, что она такая уж более мощная. Вот здесь должен быть, конечно, адаптер к кому-то вочным, к примочкой ко всем навесному оборудованию. Но адаптера с ним почему-то себе не было. Я думаю, он должен быть отдельно. Может, в продаже есть, но как-то они должны вообще-то идти. Ну так что еще скажу? В коробке масла в достатке. Проверял, вот оно проверяется. Вот крышечка. Если вам видно. Но ну, а в двигателе, как я уже и говорил, было налито. И сейчас налито две нормы. Электропроводка. Еще раз повторюсь. По-русски говоря, херня. Ничего в ней доброго нету. Вся она на сопля. конечно можете все это переделать не можете а нужно переделать и ну и наверное генератор еще же надо добавлять сюда потому что этот мини микрогенератор он не справляется с своей задачей вот такая система ну и при обкатке коробки Коробка, конечно, обкатывается тяжело, но почему-то очень быстро прикатываются шестерни. Не наводит это на какие-то смутные подозрения, что металл там не сильно такой хороший, и тому подобное. И вот здесь сиденье надо ставить какие-то пружины, иначе позвоночник у вас останется где-нибудь там, например, в трусах. И такая система в общем что найду какие еще изъяны я естественно видео выложу найду положительное и положительное выложу но так